Сейчас покрутим, покрутим. И увеличивать будем, наверное, ставочку в данный момент. Ребят, так, тут хорошо выпадет. Я уже вижу 218-223 рубля. Можем сыграть с дилером, но мы этого делать не будем. Что же, будем повышать ставочку и ходить, наверное, сразу в 72 рублей. В принципе, ждем бонуску, ребят, ждем бонуску, которая, я думаю... Все наши задания оправдают насчет наших 20 тысяч рублей. Давайте, ждем бонуску, ребят. По 24 рубля, пока миска, кстати, падает. Ну, в принципе, так себе, так себе изначально. 80 рублей, можем сделать 160, я думаю. Нет, к сожалению, у нас луз. Но не будем расстраиваться, разочаровываться раньше времени. А баланс у нас в минус уходит. Минус, кстати, это не очень хорошо, это... Это реально плохо, потому что и тут еще двойка выпадает, пока вместе Меня все расстраивает На самом деле 80 рублей хоть что-то меня обрадовало Кстати, тут будет нормальная сумма, я уже вижу 320 рублей, хорошо, даже 300, 440 Что у нас в дилере? Нет, играть мы с ним не будем 440 рублей, это уже Нормальные такие деньги, и я думаю Ребята, ребята, можно повышать ставочку Давайте ходить по 135 Рублей уже 2000 у нас есть Отыграли немножко по 72 рубля. Теперь будем постепенно уходить вверх до вверх. 200 рублей выпало к нам э, 45. Можем тут, в принципе, поднять через дилера. У нас тут туз, шанс маленький. Я очень сильно тупанул. Блин, реально тупанул, ребят. Мог забрать 40 рублей, особо минус не уходить. Ну ладно, будем надеяться на то, что нас сейчас будет спасать... Ребята, автомат 500 рублей Хорошо, 570 рублей Это э, нормально Первый, так сказать, хороший выигрыш у нас 500 рублей э, Давайте дальше надеяться на то, что нам будет выпадать 300 э, Что у нас? Троечка, шанс есть да, Хорошо, 600 мы взяли 600 рублей у нас на балансе Ребята, еще один большой выигрыш Ну, как большой, в принципе, в среднем, в среднем. Так, крутим дальше Крутим дальше, надеемся на то, что будет выпадать Нормально, ребята, балансы 75, слабовато Слабовато будет, двойка Лузаем, я, к сожалению Но опять же, расстраиваться не стоит, потому что Мне кажется, дальше у нас будет только выигрыши. Что у нас тут, ничего не выпадает Может тут что-то будет, тоже ничего Кстати, опять мы минус начинаем уходить Подняли 2 500, ребят, и минус уходим Странно, как-то все крутится не знаю, 195 240, хорошо, 1700 1800 даже залетать к нам Ребята, 1900 1890, это можно сказать 1900 Это хорошо Надеемся на еще выигрыши крупнее Давайте, один нас, наверное, зарядим 225, я думаю, да? Давайте один раз попробуем Так, 200 в минус возможно уйд... да туз минус на 25 рублей еще раз круто нем так ребят походу не залетает 125 рублей ну давайте 135 все-таки вернемся к этой сумме и будем ходить по 135 бонусных кстати нету и меня это расстраивает на самом-то деле так может сейчас что-то будет Нет, к сожалению, тоже ничего 345 рублей, кстати, нормально Блин, там тройка была, могли только что попытаться поднять в дилере Но тупанули, ребят Не надо так тупить, 1500, хорошо Так, можно повышать опять же ставочку И ходить по 180 уже А давайте зарядим, ребят, 450 Вот один раз хочу зарядить 450 Посмотреть, сработает или нет, ребят 450 заряжаем Ребята, сработало. Хорошо, 500 Отлично. Просто, просто охрененно, ребят. Так, давайте дальше повышаем. 180. Давайте по 180 будем ходить. 200. Слабовато, слабовато. Еще посыпать будет, может. Нет, к сожалению, тоже ничего нету. 8000 у нас на балансе, ребята. Это неплохо. Так, ну надеемся, надеемся на еще. Надеемся на еще какие-нибудь суммы. Давайте, давайте, ребят Давайте, давайте, насыпайте, насыпайте 200, хорошо 400 там выпало Будем уходить как бы в плюс пытаться 600, 1000, хорошо Давайте дальше, давайте дальше 100 рублей, слабо Пытаемся еще пытаться. Бонуска, хорошо, наконец-то выпадает бонуска, ребят я не знаю, сколько я уже этой бонуски не видел, наконец-то она реально выпадает, это хоть что-то, хоть что-то, может сейчас мы отсюда вам вытащим, попытаемся хотя бы, давайте, давайте хотя бы попытаемся какой-нибудь x 2 Ребят, хорошо, x 20 яблоко выпадает, офигенно, это сколько получается у нас? Ребят, 3600 с бонуски, 3600 с бонуски, чуваки, просто яблоко выпадает нам на тебе, это просто хорошо, реально, это реально хорошо, ребят. Так, не, к сожалению, нету на слоте, но может быть сейчас еще что-то выпадет. Надеюсь, по крайней мере, выход. <coughs> ну, слабовастенько. Так, я думаю, в принципе, можно уже ходить э, абсолютно без всяких э, страхов э, по 450, без страха, без всяких страхов, говорю, без страха, ребят. Будем по 450 заряжать. И уже отсюда, да, по 1900 нам будет падать, уже хорошо. Если сливать будем немного, в принципе, если поднимать, то в разумных количествах, как я думаю, да? 250, 1700, хорошо, ребят, насыпать, насыпать, походу поехало. Может, КСР-800 зарядить, взять? А давай попробуем, давайте попробуем, КСР-800 зарядим. К сожалению, нет ничего. Ну, давай еще раз. Хорошо, я поверю, что может что-то да и выпадет, ребята. Может двадцатка Хорошо, офигеть, просто 22. 22, ребят. У нас уже на балансе 35 тысяч, в принципе. Ребят, я думаю, на этом можно закончить. В общем, переходите по ссылочке в описании, если хотите тоже попытаться заработать, попытаться свою удачу, ребята. Также большие пальцы вверх ставим, подписываемся на канал.